Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы возвращаемся в Рим, Total War, продолжаем наши исторические сражения. На очереди у нас битва на реке Треби, которая произошла 18 декабря 218 года до нашей эры. Описание этой битвы таково. Пока римляне занимаются установлением прочной власти над итальянским полуостровом, Карфаген строил свою империю в Испании и Северной Африке, Две эти мощные силы неминуемо должны были сойтись в схватке за контроль над Западным Средиземноморьем. Карфагену нужно было свободное пространство для торговли и мореплавания. А римляне просто рассматривали карфагенян как очередную угрозу. Рано или поздно война должна была разразиться. К счастью для карфагенян, у них был величайший военачальник своего времени Ганнибал Барка. Пройдя маршем из Испании, он ухитрился пройти мимо римской армии перейти через Альпы и добраться до северной Италии, причем ему даже удалось привезти с собой слонов. У него был отчаянный план дойти до Рима и нанести ему удар в самое сердце. Он также надеялся, что по мере наступления в армии будет оборастать союзниками, поскольку многие народы готовы были восстать против власти Рима. Через два месяца после начала кампании он столкнулся с римским войском у реки Требия. Ганимал использовал обман на отступление конницы, чтобы вынудить римлян перейти холодную реку. Обманутые римляне перешли реку, но это произошло зимой и пошли в атаку на карфигнян. Ганимал был готов к этому и наглую разбил римскую армию. Удалось спастись лишь немногим римлянам, которые пробились через стойк карфигнян и успели убежать. Да, на самом деле эта битва имела довольно большое значение. Потому что это, по сути, был последний оплот э, войск. Последний оплот военной мощи Рима перед самим Римом, так сказать. Да, как бы ты не звучало странно. Потому что дальнейшее уже сопротивление Ганнибалу никто не э, противостоял. Никто не делал никакого сопротивления. Что еще можно сказать по поводу этого сражения? Оно, кстати, было не первым столкновением Ганнибала с римлянами. Уже... После того, как Ганнибал пересек Альпы, консул публики Корнелис Цепион, который в будущем будет еще сражаться с Ганнибалом, подчеркнул, попытался задержать Ганнибала в битве перед Ицине, но потерпел поражение. Римляне как раз и отступили к реке Тревия, куда вскоре подошла армия другого консула Тиберия Семпрония Лонга. Собственно говоря, и он был здесь военачальником главным. Да... Ну, вообще, каково было построение вообще солдат, можно тут даже сказать немножко. Римская пехота порвала центр карфагенянской армии, но ее атаковали с флангов карфиген... карфагенской конницы и слоны. Удар по римским войскам из засады, устроенный Ганнибалом, довершил победу. Битва завершилась сокрушительным поражением римлян, победа при Требии отдала Ганнибалу Цезальпийскую Галлию и позволила привлечь на свою сторону все племена населявший этот район. Давайте еще поговорим насчет состава войск. Тут на самом деле не так много информации. 31 тысяча человек была у Ганнибала, потому что все-таки у него армия изначально была гораздо больше, но в результате перехода Альп, в результате долгого похода через Испанию и через э, южные земли Галии, все войска, ну не все, точнее многие войска э, Ганнибала были либо рассеяны, либо... Очень изнурены, либо же, как сказать, закаленные в боях. Тоже были такие прям опытные уже войска, которые только и жаждали уже наконец наброситься на Рим. Потери ой, силы сторон, я вот так и не сказал, 31 тысячи человек у Ганнибала и 45 тысяч человек у Римской Республики. Потери были 4-5 тысяч человек у Ганнибала и 20 тысяч человек у Тиберии Симпрониа Лонга, то есть у Римской Республики. Да, сражение, вправду, дало такую прям мощную пощечину Риму. В общем-то, это был еще не конец войны. Но, как минимум, Рим очень-очень-очень забоялся Ганнибала. Ну ладно, что ж, давайте смотреть на нашу армию. Мы будем играть, кстати, за Ганнибала, за Карфаген. Хм. Смотрите-ка, у нас, кстати, почему-то у всего три человека. Великолепно, я не знаю, почему... Разработчики решили всего три человека дать военачальнику. Это как-то неправильно, как по мне. Ну что, выбираю, конечно, я сложность очень высокую. А вообще, на самом деле, я не совсем понимаю, каково... М -м, сложность. Как, в чем заключается сложность игры. Потому что, смотрите, вот сейчас сколько войск у Рима. А если я поставил легкую... У него все равно столько и останется войск. И даже не поменяются здесь лычки, ничего не поменяется. А, похоже, что это просто... Намек на то, что бот начнет действовать более умно, но он действовать не начинает умно. По сути, только, наверное, где-то с Рима второго начинает бот реально действовать уже поумнее в битвах, когда вы вставляете сложность. А здесь, в Риме первом, вплоть до Сёгуна, вообще никакого различия вы не заметите. Поставите очень высокую сложность, бот все равно будет действовать как просто пенек. Он будет нападать напрямую и только разве что конницы обходить с флангов больше ничего он не придумает. Так, ну ладно, что ж. Наша армия, конечно, очень маленькая, я замечаю. Причем у нас практически нет вообще солдат, которые могут это, именно сражаться в прямом бою. Только получается 5 отрядов у нас, которые могут сражаться, вот именно пеших. А у него выходит очень большая армия пеших солдат, но при этом у него нет практически конницы. А у нас в конец огромное преимущество. А, стрелков, причем у нас тоже, по-моему, побольше, чем у него будет. Хотя нет, пельтастов, это еще, извините, велитов все-таки будет очень много. Да, потому что гастатые принципы это такие солдаты, которые могут порубать любую пехоту противника. Даже вот этих солдат. Я не знаю, кто это такие. А, возможно, это пикинеры. Наверное, да, это, скорее всего, пикинеры должны быть. Но если пикинеры, то еще, так сказать, не все плохо. Потому что в пике вы сами прекрасно знаете, насколько могут рубать обычных солдат. Даже если это римские легионы. Римские гастаты и принципы. Ну что ж, начинаем это сражение, посмотрим, что придумал наш враг. Река Требия. 218 год до нашей эры. Поклявшись ужасной клятвой на смертном ложе своего отца... Молодой Ганнибал Барка, балководец могущих карфагенян, готовится уничтожить римлян. Потеряв многих при переходе через заснеженные Альпы, Ганнибал собирает выживших и готов бросить вызов могуществу Рима. Его войска не могут сравниться с римскими легионами. Ганнибалу придется рассчитывать на внезапность, если он хочет, чтобы у него был хоть один шанс. Он прячет своих лучших кавалеристов в лесу. А потом посылает конницу из наемников-нумедийцев перейти реку и заманить римлян в ловушку. не заглатывают приманку и гонят нумидийцев назад, через холодную реку. Да, вот здесь бы сейчас зажать бы прекрасно было бы. А нумидийцы еще не будут убегать? Теперь все готово для засады Ганнибала. Время решает все. Если его кавалеристы ударят слишком рано, то окажутся в одиночестве и будут отрезаны римской пехотой. Если выступят слишком поздно, передняя линия карфагенян будет пробита штурмом римлян. Ганнибал знает, что должен использовать слонов, чтобы посеять панику в рядах врага. Если ему не удастся использовать эти два соединения с максимальным эффектом, компания Ганнибала против... Um. Да, немножко не договорил наш рассказчик, <смех> игра решила сказать, заткнись наконец-то, давай-ка нам поиграть. Да, в общем-то здесь мы отходим, войсками отступаем. Также здесь мы отходим, войсками отступаем. Коницей мы постараемся зайти из флангов, также слонами. Так, кстати, надо еще посмотреть один момент. Где у них именно гастата, а где копейщики? Потому что у них есть копейщики. Вот сзади у них копейщики сплошные. Спереди у них гастата и принципы. Понятно. В общем, триарии держится в третьей, так сказать, шеренге. И они самые дальние отряды. Так что нам не стоит нападать именно на триариев. Потому что триарии нас, конечно, разорвут. Так, давайте подходите и обстреливать вот этих велитов. Огонь Обстреливайте теперь центральные Потому что видите Что произошло, мы отступили Их тоже отступили, кстати, солдаты Отлично, центральные мы разбили Так, подходите. Так, смотрите, какой интересный момент. У принципов и у гастатов есть э, пилумы. Они этими пилами могут застрелять моих слонов и конницу. При этом они также могут застрелять вполне неплохо пикинеров моих, которые здесь стоят. Проблема в следующем. Если мы сейчас атакуем нашей кавалерии, то получается пикинеры не будут связаны боем. Их только придется подводить перед тем, как они начнут драться. Плюс еще у меня айконица очень далеко сзади находится теперь. Но... Она, в принципе-то, и не должна сейчас воевать, верно? Так что, короче, я не знаю. Я думаю, пока пускать в... стоят в обороне у меня ребята. Наверное, так простоят до начала битвы, я так думаю. Так, они нападают, походу, да? Да, да, да, они побежали в атаку. Давайте тогда мы сейчас задействуем наших солдат. Правда, да, будем очень аккуратно воевать, потому что нам главное атаковать именно гастатов и принципов. Атаковать э, вражеские, вражеских солдатов, которые с пиками нам вообще не охота. Так, вы застреливаете их. Одни слоны у меня, конечно, убежали, но фиг с ними. Фиг с ними. Нам сейчас главное вот эту вот пехоту порубать. Давайте в атаку на нее. Давайте в атаку. Так, отлично. Там ворвались. Тут тоже врывайтесь, потому что у вас закончились патроны, боеприпасы. Отлично, со спины зашли, мы сломали сразу переднюю шеренгу. Переднюю шеренгу мы разбили. Отлично. Отходите, кавалеристы, отходите. Там потому что три сейчас вас будут нарубать. Так, отступили передние, да? Все, Отлично. Так, ой-ой-ой, слоны тут продолжили нападать, но они напали, напали как раз-таки на копейщиков. Что для них, конечно, ужасно. Ну, знаете, здесь сейчас триари зажаты со всех сторон, по идее, они должны отступить. Нападайте на них, ладно. Все, отступили, ребятишки. Давайте, все в атаку. Ой, что-то там произошло не то вообще, по-моему. Да, немножко что-то там всосал, походу. Давайте, помогайте. Да, пехотинцы пускай идут в атаку. Здесь сейчас мы будем разбираться, что тут делать. Я думаю, тут отходим вообще. Отходим по-любому, потому что там слоны взбунтовались. Они сейчас из своих будут давить и врагов, блин. Все, сдохли. Убивать военачальника вражеского. Там у меня слоны все так же резвятся, но, по-моему, они уже всех это разбили тут. Возвращайтесь, давайте. Вражеский Отлично, убили вражеского начальника. Теперь мы увидим, насколько храбры его солдаты. Я думаю, что не сильно. Атакуйте триари. Нет, тут триари. Блин, взбунтовались тоже слоны. ё -моё. Это уже была победа, по сути. Ну, Ладно, как бы до сих пор остается победа, но... Что-то уж прям очень дорогая победа сейчас получается. Всех по центру разбили, да? Остались только разрозненные войска. пускайте свои пики. Давайте рубить, рубите пиками. Отлично. Ай-яй-яй. Тяжелую пехоту идите, атакуйте. А тут а атакуйте, главное, велитов. Потому что вилитов очень много. Не могут нанести хороший урон нашей армии. Так, обходить с фланга. Не-не. С фланга обходите. А, мы уже все победили. Что тут в лесах какие-то войска? Убейте их всех, черт подери. Военачальник, можешь идти вон расправиться с этими ублюдками. Ганнибал, давай, в атаку. это победа победа сладка и она еще слаще от того что одержано так решительно ну победа на самом деле очень дорогой ценой нам конечно досталась потому что мы потеряли 357 человек по истории там ганнибал потерял получается одну шестую а мы потеряли одну вторую по сути да ну ладно фиг с ним главное что мы победили Другое вообще не имеет значения. Что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Дальше у нас еще будет много исторических сражений. Надеюсь, вас также там увидеть. Всем пока, удачи.